Друзья, я вас приветствую на канале «Овзложенном просто». Продолжаем делать каталог товаров, демонстрируя работу шаблона Nimble Framework. А, меня зовут Сергей, я вас призываю подписаться на канал, писать комментарии, поставить лайки. И не будем затягивать, переключаемся вижу студии и начнем. Друзья, в предыдущих видео мы сделали пару реквестов, которые возвращают записи в зависимости от того, администратор или нет, то есть фильтруются по определенному признаку, и этот признак называется Visible, то есть давайте покажу, где он находится. Вот он этот, этот Visible, это реализация интерфейса I я точно знаю, что от него унаследована категория Product и View, и таким образом мне придется своего рода вот этот вот код писать так или иначе в каждом запросе, где я хочу разделить доступ на администратора и пользователя. Я хочу упростить этот подход, вот эта, реализация, вот эта вот реализация была показана для того, чтобы вы увидели, что такое предикат Builder, как можно строить вот эти вот самые предикаты, я думаю, что вы поняли, и дальше мы ну, его точно где-то будем использовать. Ну а если учесть, что мы везде будем так или иначе использовать Visible, я хочу воспользоваться возможностями Entity и на самом деле включить вот этот фильтр, который мы здесь дергаем по умолчанию каждый раз непосредственно в сам Entity framework. Есть такое понятие, как квэри фильтр и он будет всегда включаться при запросе той или иной сущности ну вот какую сущность давайте мы сейчас укажем entity в данном случае у меня есть сущность категории и у нее будет query фильтр и я как раз поставлю тот самый из visible то есть чтобы всегда выдавались только те которые видимые и соответственно я там помню еще был превью а не превью был сущность и соответственно сущность продукта то есть по умолчанию когда вежоу студия ой извините, прошу прощения, по умолчанию, когда пользователь будет запрашивать какую-то из этих сущностей и у меня настроено это в модели entity framework будет Всегда подставлять visible true, то есть то, всегда выдавать только записи, которые помечены на visible true. Э, таким же образом можно сделать, например, если у меня, допустим, deleted есть какой-то атрибут, ну, чтобы не выдавать лишние сущности, которые были удалены, ну и допустим там, not deleted, такой. Ну, у меня такого нет атрибута, но тем не менее, так можно централизованно управлять фильтрацией, выдавать только те сущности, которые не удалены. Это там, компилируется, это работает гораздо быстрее, чем если в каждом методе. В общем, имейте в виду, что такая возможность есть. Ну и складывается впечатление, что все очень сложно, но тем не менее, на самом деле все очень просто. Итак, самое простое. Мы поставили на те сущности, которые нам фильтровать нужно по видимости. Так называемый query фильтр прямо в создание. Дальше мне нужно вот это вот эту штуку. Теоретически мне нужно сказать следующее. Дай мне все сущности. И опять же, я буду использовать возможности этого небольшого фреймворка. Здесь есть ignore query filters, то есть те фильтры, которые мы сейчас только что поставили. Я буду говорить, что если мне пользователь true, то у меня будет игнориться вся вот эта вот штука, которую мы там нафильтровали. Теоретически мне вот это вот больше здесь не нужно. И здесь get All, по идее, мне даже вот этого вот не нужно. Соответственно, выборка упростилась. Ну и здесь, соответственно, мне единственное, что нужно сделать, опять же, вставить сюда вот эту строчку «Ignore Filter». Опс, ну не сюда, конечно, вот сюда. Вот. И так как у меня здесь предикат еще выбирает по идентификатору, я могу это сделать вот таким образом, а вот это вот всю шляпу, в смысле вот весь код убрать. Вы понимаете, все упростилось, помните, что такое фильтр? видите теперь, как их можно применять. Ну и, в общем, наверное, наверное, на этом все. Давайте думать, что делать дальше. Дальше у нас была такая штука, которая... Давайте откроем нашу задачу. Нам нужно было сделать обновление сущности, Ну, возможно, даже еще что-нибудь успеем сделать, Ну, в общем давайте по порядку. Итак, нужно нам сделать обновление. Для этого что нужно? Итак, первое, что нам нужно, это два реквеста. Первый реквест пойдет в базу по идентификатору, возьмет сущность, которую мы будем изменять, а второй реквест изменения, которые сделает пользователь, запихнет в эту, собственно говоря, сущность, ну, в смысле в базу данных, и э, надо смотреть на то, что у нас уже есть некоторый идентификатор ID, который получает для непосредственно на категории. И, он, и вся проблема в том, что он возвращает категории View Model. А почему эта проблема? Ну, давайте на этом поподробнее. Давайте я только свернем. А, смотрите, у нас GetById возвращает категорию View Model, и это специализированная операция для получения категории по идентификатору. На самом деле, если говорить про вертикаль слайс архитектура, то тут сводится к тому, что если мы начнем между вот этими ресистами передавать вот эти самые view модулы, то в какой-то момент наступит такая необходимость, что ну, что-то нужно будет в нем поменять, и это, соответственно, поменяется во всех... Во всех реквестах, где этот view используется. И это не есть good, то есть это не есть хорошо, потому что... Сами понимаете, что изменения могут настолько быть серьезными, что в какой-то момент придется раздевать это на части, разбивать, если хотите, чтобы можно было оставить тот функционал, который существует, не изменив соседствующие, которые используют DodgeBoom-модул. И это плохо, что придется это делать, тратить на это время. Поэтому я настоятельно, опять же, рекомендую для каждого реквеста, который делает какую-то определенную бизнес-операцию, сделать свой собственный viewmodel. Это как минимум так называемый column level security, то есть когда ваш viewmodel выдает наружу только то, что непосредственно нужно для UI. А. И второй вариант, у вас будет соблюдена vertical slice architecture, которая не трансформирует между несколькими запросами, одни и те же данные, то есть одни и те же модели, то есть не передает, не трансформирует, наверное, правильно, не использует, не, ну, в общем-то, вы меня поняли, я уже начну заговариваться, давайте делать редактирование, и для этого нам потребуется два реквеста, get, допустим, by id for edit, ну, давайте я его так, так и назову, категории, у меня же правильно, категории, да, категории, Get by ID for Edit. Не стесняйтесь использовать длинные названия. Это вам в следующем, в любом случае, упрости G. Request C -sharp, Enter И соответственно, ну, пусть это будет у меня тоже рекорд. Пусть сюда приходит тоже категория ID. И, собственно, все. И э, дальше что мне нужно, ну во давайте берем new дальше мне нужно эту штуку использовать и сделать из нее класс. Ну, и это будет уже handler. И э, этот handler у меня будет наследован, да я кстати забыл сказать, iRequestHandler. И здесь у меня тоже будет iRequestHandler. Да? Что мы будем возвращать? Ну, теоретически здесь можно вернуть э, сам-то э, в общем -то, view model, update view model, да, который будет наполнен данными, которые можно отдать. Не использовать при этом operation result. Хотя опять же, теоретически, если вы м, запросите идентификатор который, сущности которой нет в базе данных, вам нужно что-то будет вернуть. Если вы вернете null, то тут как бы несколько вариантов. Ну, потому что нет базы, ну, потому что, не знаю, нет прав на доступ, ну, потому что connection error, я не знаю, на самом деле много, что может быть. Поэтому я предпочитаю все-таки оборачивать в operation result. И в данном случае это будет категорий update, ну, то есть так и называется, update view модов. Естественно у меня его нет и мне его нужно будет создать. А пока я его скопирую и отдам сюда категории, а, что там называется, Get by ID for any request. запятая, вернуть нужно эту штуку. Давайте его опять же создадим, потом его наполним нужными э, данными для начала, а здесь делаем вот такую штуку. И опять же для красоты, наверное, да, я сделаю вот такие телодвижения. И, собственно говоря, что здесь происходит? Мне нужно сходить в базу данных, для этого я снова буду использовать IUnit of Work. Ну, давайте конструктор запихнем, IUnit Work. Вот таким вот образом, Unit вот. и теперь я могу здесь э, сходить в базу. Опять же, напоминаю, что мы сделали некоторые изменения. Мне нужно, чтобы пользователь был администратор. И это нужно будет отдать, э, то есть получить этого пользователя из UI. Get it, get it, get it. Так. Хорошо, мне сюда также нужно получить э, Clients Principal. Это будет User. Теоретически смотрите, можно сделать так, чтобы сюда приходило приходила значение, которое будет вычисляться в контроллере. Но это не очень хороший вариант, потому что у вас тогда логика будет уже вынесена в контроллер. Я, ну, я, я так не делаю, а вы в принципе можете. Вот. И соответственно здесь у меня уже будет тот самый пользователь, который. Ну давайте для начала сделаем так. Получим его есть ли он в базе данных или нет. Unity Work, get на данном случае категория и что-то не правильно написал, да, категория и мне нужно взять не просто get э, first default, и здесь у меня предикат по идее есть, что я должен вернуть, я должен заполнить вот этот вот категория updateViewModel, то есть да, это будет у меня селектор Который будет сложен из следующего view к категории Update ViewModel И соответственно мне нужно здесь его наполнить Но мы сейчас подумаем какими собственно свойствами я должен его наполнить Дальше мне нужно здесь сказать обязательно querible... Ой, Ignore Querible Filters Это будет очень просто Request User а для этого нужно сказать из data. Ну просто у меня есть такой статичный класс, как я уже Если он администратор, тогда ему игнорировать все фильтры и отдать все, что есть Итак, что мы хотим редактировать? Для этого нужно открыть собственно, категорию, наверное, ой, F12 у меня здесь есть visible, так, выскочила. У меня есть name, description, и, возможно, администратор может включать и выключать, на самом деле, эту штуку. Поэтому я вот эти два свойства, три, вернее, отдам сюда и скажу, что это, собственно говоря, может делать администратор. Ну, так, давайте. Вот так это сделаем. Нет, не так. Уберем. Вот. И, собственно, теперь мне нужно число здесь заполнить visible, равен, соответственно ну, если мы уже visible какую-то видимую в смысле, категорию снимаем мне нужно отдать из базы это значение если у меня был description, я отдам description и, соответственно, name, ну, пусть будет test name ну, опять же, это можно вынести в отдельный предикат, который лежит, собственно, у нас в вот, категории expression. Но ну, я пока не буду это делать, возможно, это сделаю потом. И теперь мне нужно отдать э, этот самый, ну, для начала. Мне нужно создать Operation Result. Это будет категория Update View И, соответственно, в любом случае мне нужно Return Operation. И, ну, во-первых, здесь нужно сделать await. Вижу, где мы await. И axis. Давайте вот так сделаем. Вот. И здесь мы можем сделать вот такую штуку. И теперь можно сказать, что если item а, у нас, ну, то есть от плохого поем, равен null, Тогда operation, в любом случае retool operation, но у operation нужно сказать, что его, и мы можем отдать ту же самую ошибку, каталог, ну каталог в смысле не категория, в у мы сейчас, а каталог в смысле программы. Каталог, not found, exception, и мы сюда можем сказать item, опять же можно сказать, чтобы это все Отставлялась автоматически, то есть зашипку зашить вовнутрь, и это будет правильно. Но я пока не буду это делать. Мне нужен request category id not found. Я это сделаю потом, чтобы вам сейчас не мешать код id. И соответственно, если у меня item найден, то я могу сказать, что у меня result этой операции будет как раз тот самый item, и также вернуть его, в общем-то, вот так вот. Я получу viewModel, который можно отдать на редактирование. Ну и, соответственно, это нужно где-то дернуть. Теоретически это, естественно, endpoint Давайте создадим вот такой э, update. У нас будет для начала get, и мы сюда отдадим категории get, For edit. Вот такую штуку, давайте я тоже там скопирую, опять же. Так, ну опять же стоит вопрос про авторизацию аутентификацию, понятно, что может редактировать может администратор, но опять же, так как у меня две роли присутствуют, это все для демонстрации, ну, я ставлю, то есть не авторизованный пользователь вообще не может получить, и здесь я сделаю Категории get for uh, edit request. Отдам а туда идентификатор, который мы здесь получим. Пользователя. Отлично. И здесь мы уже должны вернуть uh, update View Model. Ну, в общем, вот как-то вот так вот все быстро делается. Да? Ну смотрите, опять же, когда мы начинали только делать, мы многое что уже, собственно говоря, делали так сказать, сайт-эффект, да, мы делаем одну операцию, проделываем э, несколько. Вот, и э, getForEdit у нас update, и, соответственно, нам нужно такую же операцию сделать на post. То есть в одном месте мы получили, а в другом, э, собственно говоря, мы должны э, сохранить. Давайте назовем ее по-другому. А, ну, пусть будет set или нет, пусть будет post и не for, а after. вот так вот, так мне кажется будет понятно. Я опять же скопирую и в общем хочу показать, что это на самом деле достаточно простая операция. Так, ну и здесь уже надо сказать, мне придет в обратку этот самый... Что мы должны здесь получить? Мы должны получить категорию b мы должны сюда в обратку отдать тот самый модуль, который будет изменен, Медиатор, контекстного саболи. Здесь вы должны сказать from query, хотя ой, from body, естественно. И э, мы теперь уже можем это не писать, ну привычка, потому что явно указать это никогда неплохо. То, что эти ой, господи. А исподотный токор умеет это понимать, э, что откуда выберется в зависимости там какой сюда подставлен глагол. Э, это как бы хорошо, но я себя и вас призываю все-таки явно писать, что вы хотите сделать. И, соответственно, мне нужно уже сюда добавить другой request. Давайте update категория update, наверное, request достаточно. Отдать сюда тот самый model и, наверное, вернуть мы должны краешний результат, такой да, наверное, хорошо. И, соответственно, давайте я его скопирую. Создам здесь новый Request Это будет опять же рекорд. Он будет request. От медиатора Будет возвращать Operation Result И в ну, обратку у меня категории категории ViewModel Просто категории Вот так вот ViewModel И соответственно Я здесь тоже выберу эти штуки ну, надо сказать, что у меня сюда обязательно должен прийти, давайте допишем Handler, здесь у нас будет тоже Handler, и это будет класс, вот, и принимать эта штука будет, естественно, вот этот вот каталог, теперь делаем инструмент, и дальше будем... Дальше будем получать параметры. Какие мне сюда параметры должны прийти? Тут самые категории. Update, ViewModel. Мы выберем Model. И, соответственно, мы здесь, опять же, создадим конструктор. Сюда iUnitable. Work. work, естественно, нужно сделать вот таким вот способом. И смотрите, здесь мне нужно... Здесь у меня придет сам... Сама модель уже непосредственно в реквесте, мне нужно ее замапить сначала в модель. Ну, нет, мы обновляем. Получить сначала сущность базе а потом обновить значение. так ладно, item равно. Давайте сделаем сразу Ressink. Здесь делаем await. И попробуем получить item, который нам нужно изменить. Мы его снова запрашиваем в базе данных, чтобы изменить. Итак, репозитория ну а, давайте, наверное, вот так я сделаю, потому что в репозитории мне нужно, чтобы к нему потом обратиться, чтобы к нему вызвать совершенно категории. И здесь я хочу сказать, что он вы мне выдали... Нет, get first default, опять же, ну пусть у меня будет... Здесь мне уже э, селектор не нужен, мне нужен только предикат и тот который э, будет э, by ID э, request, request э, model э, Идентификатор мы сюда не запихнули, вот в этом не проблема Давайте его запихнем так, э, для того чтобы получить и естественно у нас будет он не редактируемый как это в общем-то легко это понять так темно курсовым я идентификатор обычно наверх вытаскиваю вот и соответственно нам нужно его не просто добавить а еще и наполнить и это мы делали вот здесь Где-то вот здесь. Да, его обязательно нужно задать. Иначе мы потом не найдем. И, наверное, вот так вот сделаем категория ViewModels. Вот таким вот образом. Так, и теперь, когда мы эту штуку получили, нам нужно вернуться назад. Сейчас мы это быстренько проделаем. Опейты реквест воду. А, собственно говоря, если у меня, ну, опять же, мне нужна operation result категория view model, и по образу и по подобию я вам сразу покажу тогда operation result, это привычка. Дальше, мне нужно получить этот item и сказать, что если этот item... То есть не существует, тогда мне в Operation сказать нужно add your new catalog not found exception. Ну, я уже начинаю много раз дублировать название ошибки. Давайте сделаем так, request model и идентификатор not found и вернуть этот мне больше здесь делать ничего return Operation. а если он у меня есть тогда мне нужно э, в этом item ну, по идее перебрать все значения, которые я измени... должны измениться из request модула или использовать соответственно какой-нибудь макер например автомакер или мапстер, description, item, name, no request, соответственно module и соответственно name. Но этого мало. Мне теперь нужно это все еще и сохранить. И для этого я делал отдельный репозиторий. Insert async. Ой, зачем insert, update. Как раз этот самый item и, соответственно, wait э, unit work save Здесь мне нужно проверить, что результаты сохранения успешны. Если была ошибка, то есть если unit work last не окей, okay, то тогда operation add error. New Catalog uh, Database Exception ну, Давайте nutrition. Нет, не так uh, cannot Save Data Не знаю, что-то пошло не так, неважно И Return это uh, Operation Потому что была ошибка, но в противном случае Мы можем взять Давайте вот так вот сделаем WebException Правильный work, last change, exemption. То есть, если она есть, либо в противном случае как раз создать вот эту новую, которая скажет, почему мы не можем сохранить. Если там было какая-то прям вообще серьезная exception, вернуть. Ну, в общем, вот так вот получается. И собственно, если у меня.. Вообще нормально, то по идее я должен сходить в базу тот же самый репозиторий, Но, хотя нет, давайте сделаем так. Так, это у меня уже есть, мне нужно operation, result, run create module. ну в общем я сейчас э, осознанно не использую этот самый э, маппер. Ну, а вы, собственно, можете использовать, можете, нет. Это как бы на вашей совести. Идентификатор и, соответственно, name, brand, item, name и product count. А, вот здесь product count, мне нужно а, получить это значение. Ну, я поставлю 0, ну, теоретически мне после изменения, не важно, сколько там продуктов, мне главное увидеть, что изменения пришли в базу данных. И, соответственно, я верну эту операцию. Нажимаем Сохранить и еще раз посмотрим, что у нас здесь не так. Ну, смотрите, у нас вот эти вот значения никак не проверяются. Соответственно, где-то здесь мы уже делали, где-то здесь, вот, Request Remodel Validator. И, по идее, ну, давайте я сделаю Ctrl-C, Ctrl-V, и мы здесь сделаем другой валидатор, который будет полидировать Update Request. И я соответственно назову это также. Rate, это будет это. В общем, допустим, у меня сейчас одинаковые правила для валидации, и я их менять не буду, но я вот сюда добавлю, что у меня ID note И, соответственно, потому что у меня уже здесь немножко больше полей, но у этого view -module. А, uh, ah, Visible, Description. Ну, тут мне не нужно ничего. Так, хорошо, буль его Ну, в общем, вот такой вот у меня проверка получилась. И теоретически мне осталось только переименовать этот класс В смысле, этот файл для этого класса. Ну, может быть, еще для Space давайте уберем. Так, давайте попробуем запустить эту штуку. У нас есть, наверное, ошибки, видимо. Да, есть. Ага, мы сюда подсовываем категорию то take, Model. А пользователя у нас нет. Так, ну, смотрите, во-первых, пользователь нам здесь теоретически не нужен, потому что мы уже знаем... Хотя, наверное, нет. Наверное, нужно добавить. Только что он будем проверять, администратор или нет. Да, наверное, давайте добавим. Я вот так вот сделаю и только назову его user. Пусть будет user и здесь проверим, что если пользователь не является администратором, тогда просто до свидания. Да? Если request user is not enrolled Администратор, тогда return operation, и можно сказать, что operation add euro какой-нибудь курюка, там log access line вот, вот таким вот образом сразу здесь создам exception, здесь у меня стор Ой, базой то есть вот access зачем я так делаю вот такой вот exception я хочу сделать, чтобы у меня была информация о том, что собственно говоря, этому пользователю нельзя ничего делать. И мы это перенесем в Exceptions, как и все экземпшены. И теперь мне нужно, а здесь у меня что? Нет, здесь мне нужен error. Вот таким вот образом. Ну, в общем, мы будем проверять, что администратор можно все делать. Давайте запустим штуку проверим что она все-таки работает найдем какие-нибудь ошибки по правилам давайте проверим что я зарегистрирован Класс, категория, get all мне нужно найти ту которую буду редактировать но ну, в данном случае вот эту теперь я открываю так у меня get For update. Теоретически наверное, его можно назвать по-другому, но ладно. Проверяем, что к нам сюда пришло. Да, мы видим этот самый ViewModel. Я вот так могу скопировать, потому что могу. И теперь где-то тут есть Update. Да, можно конечно по-разному назвать. Разные пути прописать. Роуты так называемые. И нажать вот так вот Ctrl V и сказать, что у меня теперь True и давайте здесь поставим единичку и нажмем Execute. Так вот, у меня как раз ошибка. Model Request... Так, JSON... Где-то я неправильно... А, ну конечно, запятую здесь не должно быть. Вот. AccessDenet. О, зашибись. Давайте проверять почему. Видимо, я... А, ну да, я неправильно написал. Если пользователь не администратор, Давайте запустим еще раз. Ну что, и пасторуху бывает пардон. по разное бывает. Еще раз. Catego, date, try. Так, проверим, что я авторизован. Клосс. И вот здесь теперь у меня остался сохраненный. Я в памяти. Я здесь напишу true. А здесь передача один и нажму сохранить. Ну и как вы видите, собственно говоря, о, объект не найден. Круто. Так, Здесь, конечно же, мне не хватает. А, то есть сработала та самая фильтрация, про которую я говорил. Ну, в общем-то, это в том вся разница, что если вы это централизованно делаете, не забывайте, собственно... Ну то есть по идее, смотрите, мы раньше вставляли из Visible как отдельный параметр запроса, потом вынесли это все в глобальные фильтры, и теперь я про него забыл. В общем, имейте в виду, что этого забывать не нужно. Ну или придется долго и мучительно искать, почему они найдены. В общем, опять же, к вопросу о том, что фильтры работают глобальные, по идее, вот эта вот проверка мне не нужна. То есть если, только если я администратор, тогда я смогу его получить. И единственное, что если я поставлю эту обработку, для я увижу Exception, Access denied, А если не поставлю, то Not Found. Ну, тут как бы сами выбирайте. Я ставлю, пусть она явно говорит, что человеку нельзя здесь что-то делать. Так, авторизация, еще раз проверим. Хорошо, теперь нажимаем Try. Вставляем эту самую. Нет, это я не то давайте вот так ставим. И здесь опять же напишу true. И здесь поставлю один. И теперь скопирую еще раз, вдруг придется опять. Ну и собственно говоря все сработало. Продукт count, как я говорил, no. но мне это не важно. Я могу теперь посмотреть вот здесь. Да, странно. Ну, то есть 0 у меня, ой, 0 у меня и так, но ну, заодно увидим, что он у меня теперь Visible, то есть если я сейчас найду Logout, нажму L12 и удалю все вот эти вот, то есть я сейчас не авторизован, делаю Get All и у меня этот продукт показан, ой, этот каталог показан категории, потому что я не авторизован и он у меня visible true. Ну, теоретически можно в базе проверить, но я не буду этого делать. Мы и так затянули видео, давайте я все остановлю. Ну и что, на чем мы остановились? У нас, наверное, будет где вот она. Правильным пометить вот эту штуку вот таким вот образом. И, наверное, на этом с вами я попрощаюсь. В следующий раз сделаем get page и delete и круг закончим. Ну и будем уже переключаться на другие сущности. Дальше пойдет дело проще, потому что часть функционала, который мы уже реализовали в категории, будет использована и на других сущностях. Я прощаюсь, вам всего доброго и пишите правильный код.